Всем привет дорогие друзья, с вами как обычно Вуди и добро пожаловать на обзор а, третьего раунда ДФВЦ оффлайн тренинг Капа Капа а, Демок много а, Давайте смотреть, <laughs> в общем-то уже карту а, Значит карта 2017 Небезызвестная, не все на нее, так сказать, экулировали, да? Хотя карта на самом деле, ну, такое, такое а, В общем-то, давайте посмотрим У нас здесь чисто стрейф с кейстом В общем-то, в целом на карте ничего сложного для CPM. Пока что все нормально И вот здесь начинается как раз даже сам маппер нам показывает, что туда мы идем в Q3, сюда мы идем в C CPM. Но э -э, в Q3 можно здесь такая рампа, вообще не рампа, а как скользкая рампа, да, на которой нельзя прыгать. А, в Q3, собственно, если у вас много скорости, хороший спейсинг и все такое, то вы можете сразу туда сигануть. А так я думаю, CPM Road все видели. Давайте по Q3 пройдем. В ВК-3 мы здесь вылетаем Ну, ЦП, соответственно, по рампе прыгаем Прыгаем здесь, здесь, здесь Прыгаем там верху, А вот тут у нас ВК-3 а, Следовательно, в ЦП мы идем на слип туда А в ВК-3 мы падаем сюда На этот слип. И здесь в ВК-3 очень интересный момент э -э -э, Ой, это пила, я думал Это просто дощечка, прикольно в q 3 здесь интересно, что если у вас достаточно много скорости, вы можете просто прыгнуть на этом периле и перелететь туда. Но мы это все, естественно, в демках увидим. В ЦП мы, естественно, прыгаем. Просто прыгаем дальше и делаем двой джон. В ВК3 мы идем вот здесь. В принципе, здесь ВК-3 CPM ничем особо не отличается. Падаем на рамку. Здесь тоже ничем особо не отличается. И вот здесь ВК-3 самый ад, что нужно с хорошим спейсингом и скоростью подлететь на вот этой лесенке. В ЦПМ, соответственно, ничего опять же сложного. Делаем дублджамп, стреляем по двери и пролетаем. Здесь у нас, опять же, якобы ВК-3 роут, который, в принципе... Ну, карта dfc соответственно, есть э, роуты э, так сказать, по скиллове. Так, лишь бы это В общем-то, здесь мы пролетаем. В ВК-3 точно так же мы... Э, если нам повезло, то мы залетаем вот сюда. Если не повезло, то залетаем. И так прыгаем. Но... Вот, вот насчет вот этого прыжка я не уверен Потому что тут мало скорости И это выглядит не очень надежно Хотя, скорее всего, да Но топовая демка Никиты и Вуха у нас есть Поэтому обязательно посмотрим Так, давайте еще раз Думал, сейчас упаду уже Ужас Ужас карта в ук 3, конечно, на топовое время карта дрочь еще та, Абсолютно ЦПМ, естественно, все заключается в ровных, э... в ровных траекториях. Ну и стрейв должен как бы не подкачать, да? А вот. Ну и финиш в ук 3. Да. Немного заболтался Я какой-то... Я тупой сегодня, ребят Если что Я не знаю, я, я подозреваю, что это Потому что карта стрейф И я такой, типа, о, стрейф о, о. И слюна изо рта идет типа, И глаза в кучу, потому что Стрейф покупляет а В 3 я подозреваю, что Можно сделать вот здесь прыжок И залететь вот сюда И здесь мы прямо прыгаем вот На этой рампе, да, либо на лесенке либо, если вы не настолько силен, сильны, мы прыгаем вокруг и туда, и туда, и туда, и, собственно, на финиш. Так, запись идет, все идет, все хорошо. Давайте смотреть демки. Начнем, как всегда, с VQ3. Демок много. Ну, их не то чтобы много, они длинные. Поэтому давайте не будем затягивать и посмотрим. Отметим важные места. Я слишком постараюсь много не болтать. Чтобы не умереть к концу обзора. Потому что еще сегодня стримить надо, ребят. А кто был сегодня на стриме, тот молодец. А вот я вам из будущего говорю. На стриме были шарики. Приходите. Не, ну интересная демка, да. Ну, коз. Это очень круто. У нас же тут часов... не часовой обзор. Мы так пару дебок посмотрим. We подожде. Yeah, of course, if you're watching this, make sure you pressing kill and restarting your demo recording. Otherwise you can see what's happening. I can bet you will just Go like now. And uh, this is also probably uh, why the demo is high. Demo size, I mean. Пиздец, ребята! Ну, мы обсуждали с вами, опять нельзя детям опять показывать, опять поматерился, ёбаный в рот. Короче, мы обсуждали, да, ребят? Давайте, а -а -а, если вы куда-то отошли, я не знаю, у вас там кошка рожает, еще что-то, неважно. Вы пришли дальше играть, нажимайте Kill, пожалуйста, или рестарьте сервер, рестартите. Oh. <coughs> Не надо так делать. Вы тратите время всех. Мы бы за вот это время он, сто, он стоял, поз стоял пять минут. Если бы я эти все пять минут смотрел, мы за эти пять минут две демки бы могли уже посмотреть. Ну, в общем-то, я так подозреваю, ну и с понятно, что ничего особенного здесь не будет Просто обычный ран э, по обычным внутри дорожкам без разных там разного рода средств и так далее наверное заскинуть не знаю вот надо так сразу настроение сначала обзоры испортить вот надо нет еще по-английски пришлось говорить. я вообще не настроен что залетит будет залетать идет по обычной кутри дорожки В общем, я крайне недоволен. Ну и дальше, скорее всего, без фейлов. Тут особо фейлить негде. Вот, получилось перелететь, только надо перелетать не сюда налево, а чуть ближе вправо. Ну, в то естественно мы это все увидим, посмотрим, ощутим на себе мощь ивуха, ивух красавчик, конечно, ивух красав. Так, Комполомус, на секунду медленнее. Спасибо, что начал бежать сразу. А, это еще и серверная. Хорошо. Ну и, как всегда, у нас не валидированные демки, поэтому я заодно их просматриваю на предмет валидации. А... Так как это карта с ДПВС и на ней нету обувь, то валидировать здесь, собственно, нечего. Тайм-ресета также нету, ничего такого нету. Поэтому я не знаю, почему они просто не поставили валид... валидировано все. Не, ну, хорошо бежит, как бы подрезает нам нужные углы, и вот это все. Но тут совсем уже по какому-то такому дефолту утришному бежит, без, без срез, без всего. Хотя выглядит достаточно быстро. Вот даже здесь пошел, не стал там через эти двери прыгать. То есть, э слишком оптимальный фанталомус. Ну тут немножко потерялся, видно. По а спейсингу не очень повезло. Тут тоже напрямую, да? Ну, в общем, колз шел по хорошему пути, а компонус идет по не очень хорошему пути, но при этом вогнал коза на секунду. Я подозреваю, что потому что в целом у Комполонуса гораздо лучше выкутристрей. Чисто механически, потому что, во-первых, возник Гутришник. Вообще не знаю, может быть там какая-то вот прям вот, вот Комполонус гений, а Коз неудачник не получилось. А Комполонус гений. Все. Так, Радиокала 2.02. Спасибо, что побежал сразу. Я прям боюсь, что я снова сейчас придется мотать что-то еще, что-то. Так, ну абсолютно разные пути, да, мы видим. И видим, что ну, Мапер заложил очень много роботов в эту карту. То есть, ты можешь так, можешь всяк, можешь эдак как угодно, как твоей душе угодно, как, какое у тебя настроение сегодня, на каждый день недели у него есть роуд. Это хорошо. Но, с другой стороны, это не очень хорошо, потому что карту играют уже четвертый год. И я более чем уверен, что новый человек, который придет на эту карту, он... На неё посмотрит, типа такой Бля, куда идти? И все. То есть если нету какого-то минимального упорства То будет не очень просто с этой картой совладать Потому что здесь очень много всего Но это не эта карта сама по себе классная но мне кажется, нут просто перетрудился, пересложнил, что-то там все переделал, я не знаю. В общем-то, стрейф хороший. Видим, что намного лучше, чем у радио Радиокала гений получается. Камполумус не гений, извини. Так, будет ли скид с лесенкой? Наверное, нет. бежит налево. Ну вдруг там в принципе вот коз долетел там было да хотя скорости не очень много было я думаю вполне можно было бы и пробовать ну и карта длинная две минуты стрейф хотя ничего вроде такого специфичного нету стрейф себе и стрейфе а две минуты стрейфе все равно сложно так 157 Рейвен. Рейвен прогрессирует вышло с двух минут это хорошо Так пытается в халлбид или я не понял это? Да халлбид могёт умеет халлбид, ну как могёт, ну знает, я подозреваю, что знает. по максимально узким траекториям идет все правильно все хорошо мы не требуем каких-то супер срез потерял слишком много скорости там как-то не повезло так будет в двери прыгать прыгает в двери просто максимально узкими дорожками идет максимально так здесь естественно тоже без лесенки Не, ну сильно выглядит Да, согласитесь Рэйвен молодец <кười> <кười> <кười> Ну и здесь ничего такого Давайте я запись проверю еще раз Вау, через лесенку Красиво а то прошлый обзор, если кто смотрел там, поплыл захват, почему-то вдруг? Будете их проверять почаще, наверное, во время обзора. Ну и микрофон я чуть-чуть перенастроил. Должно быть получше, ребят. И должно быть слышно больше. Может я тихонечко шепту напущу и вы услышите. Неловко будет. Так, в общем, к Nature. Австралия. Австралия. 1.57, если я правильно увидел. А, хороший топовым роутом, между прочим, идет. Не то чтобы правильно исполненным на данный момент, но это топовый роут. Почти, почти получилось. В принципе, это быстрее, чем вылетать на джампай, как по мне. Поэтому претензий вообще ноль. А начало топовое получилось. Начало классное. Будет ли перелетать? Перелетает. Так, видим, первый раз выкутрируют срезку. Так, здесь через двери. Здесь, значит, врезаемся в стену. Ой-ой-ой, да, я предвидел это. Да, не повезло Я не знаю, собира... О -о -о -о. Не, ну это уже выглядит... Ладно, я там врезался, я понимаю Может, у него первый раз так старт получился И он такой, типа, блядь, я дойду до финиша А тут уже второй такой фейл он продолжает Но это уже, это. как мы говорили, это неуважение Отправил, чтобы отправить... Ой-ой-ой, ну так килл должен был быть еще во второй раз <laughs> Ладно, в первый, фиксим Ну я не знаю, ну просто, блин Это особенно обидно смотреть такие демки какие-то, которые на похик записаны Потому что я сижу, распинаюсь, блять, смотрю эти демки А мне отправляют, типа, так, с пятью такими файлами, которые, очевидно, рестарт Типа, зачем мне вот эту. Я бы мог лучше Кузлеха посмотреть. Кузлех, кстати, привет. Давно не видели Кузлеха. Давай, Кузлех. Блин, можно было бы демки автоматически запускать. Я бы откинулся на своем стульчике. Взял бы винишка, бокал. И сидел бы с умным гидом, говорил, как вы все плохо прыгаете, и вообще вам надо 10 лет прыгать, чтобы не учиться. Вообще, это вам никогда не пригодится. Это, если что, цитаты великих людей. Кто не знает, ну, кто знает, кто поймет. Ну, все хорошо пока у Кузлеха, я не знаю Тут еще такая карта, видите, как бы тут Либо ты делаешь срезку, либо ты идешь э, Легким путем Тут нету как-то, как на коротких каких-нибудь Что вот тут вот не дожал чуть-чуть там еще что-то Тут везде не дожал Либо ты дожал, либо нет Поэтому карты не очень Она мне В q 3 по крайней мере, она очень Такая, типа, тут нету как будто бы среднего звена, типа, знаете, я вот смотрел за имбухом два дня, как он играет, я сам попробовал поиграть, а я тоже не дурачок, выку-3, я нормально играю, выку-3. Ну, в общем, здесь ä... ты либо, типа, сосешь бибу, либо ты проходишь топово. Это не совсем правильно с точки зрения конструкции карты Потому что, ну, несмотря на то, что здесь много роутов, Тут есть, типа, совсем медленные Есть средние Есть супербыстрые А между средними и супербыстрым ничего нет Хотя, возможно, я, конечно, ошибаюсь Я предвзят к карте Я вообще не люблю стрейф Давайте, хейтеры, давайте синтекс минута 55 Я же ничего не понимаю, куда мне куда мне что-то понимать. Я вообще не шарю. Давай, синтекс. Кстати говоря, все давайте. Кто значит, у нас любители, пописать в комментарии. Пишем синтексу. Все дружно. Спасибо, потому что синтекс запилил классного бота на стрим. Бот этот может показывать текущий варкап, может показывать VR на карте, и так далее. И так далее. Ну не так далее, так далее. Это пока что все, что этот бот может. Но вы можете предложить свои идеи, кстати говоря. Чтобы еще было полезно добавить какую команду боту, чтобы он и отображал какую-то информацию. Ну, только полезную. Допустим, часто сразу какой VR на карте. Теперь можно написать там, когда я вот я играю в City Rocket, можно написать э, восхитательный знак VR City Rocket и увидеть, кто ВР на этой карте Что-то из полезного. Не надо мапать ФО там, не знаю Что это, что я, я не знаю. Ну, были какие-то у кого-то идеи дурацкие Типа, бесполезные. Они не нужны, никто не будет такими командами пользоваться. Зря синтекса угрожать тоже не хочется. Но в целом, в общем, э, все пишем синтексу спасибо. Потому что бот классный. Э, бота уже на life если кто-то дфлайв смотрит. Интегрировали, так сказать. Бот явно будет развиваться со временем. Поэтому большое ему спасибо. Ну, хороший стрейк, я вот не знаю Ну, начало медленное, да, там В остальном все нормально Я не знаю, как внутри учитывать Слава богу, цпм карта меньше минуты я не знаю, сколько там демок меньше минуты, и все равно 40 секунд это много. Вот тоже, по идее медленный старт. Хотя, ну, с точки зрения м -м, траектории, вот к этому моменту, это немедленно. Но, с точки зрения глобально, это медленно. Потому что тебе во-первых не нужен джампад и тебе Нужно много скорости а много скорости тебе дадут высота и рампы а высота и рампы это не по этому роуту находятся поэтому такое Ну, готовьтесь к ТФВЦ, если что. Если кто-то вдруг не знает, вышел трейлер ТФВЦ. 16 октября будет ТФВЦ. Будет 7 карт. И не будет вармап. Я все думал сделать дайв News. В принципе, есть о чем поболтать. На пару минут, так сказать. Но как-то новости жиленькие такие, поэтому... Пока ничего такого. Если что-то будет прямо классное сообщить, я обязательно сделаю, запилю DF News. Не, ну финиш медленновато, конечно, как-то змейкой туда, сюда. Такое хэппи. Но, блин, на такой карте обогнал на часа на 0.50, ребят. Это очень худо. Так. Так, ну тот же самый роут. Так. Ага, залетел. Ну. Получилось медленнее, скорее всего, чем уначиться. Но попытка хорошая. За попытку плюс уважение, так сказать. Давай. Чуть-чуть бы не дострейхил, и все, и упал бы. И это рестарт. Ну, нормально бежит здесь очень много скорости просто по прямой как танк и это правильно на 050 перебил матча но ну, неплохо на 500 перебил вовка 150 и А чё у нас в демке, точнее в демках? Нету среднего звена? А, нет, есть, вот топ-3 у нас, два среднего звена? Ну, ладно. Ну, тоже через джампад. Могли бы попытаться и с этой рампой. Я не знаю, может кто-то не нашел роут, еще что-то. Играют же в офлайне ее, это же не до фвц идет. Зайдите, подсмотрите, помогите себе, поймите, что нужно быть более внимательным в деталям, если вы вдруг не заметили, что там рампа. Надо изучать все. Тем более, карта в ПВЦ. На ПВЦ-картах надо вообще все масконально изучать. Надо каждый уголочек знать просто, чтобы эффективно делать роуты. Так, хорошо, здесь идет. Хорошо. Так, здесь через справо пойдет Да, молодец, Вовка Хорошо Давай, давай, поворачивай Давай, вот молодец какой Вот, жми, жми, и прыжок Молодец Так, через справа пошел Это минус, Вовка Плохо, Вовка Очень плохо, всю скорость потерял очень плохо, Вовка, недоволен я тобой Только думал порадоваться за тебя А ты вот такую мне пакость на финише делаешь Не стыдно тебе, Вовка? 1.37 Пуш the tempo Ну, 1.37 Это уже, так сказать, decent time Это уже вполне себе Какой-то рейт Не всем понятный что вроде планировал Как будто планировал одно, вышло другое Ну и как бы и так сойдет Хотя, ну А, ну это под джампад э, Не, не, ну Выглядит быстро, но это немного бесполезно Потому что а... Располагая такой скоростью В 1700 можно и рампу заюзить, и вообще ни разу не бояться Что ты не долетишь Здесь, соответственно, все очень хорошо Ну, вначале, то есть я подозреваю, что человек играл сам Ни в онлайне, нигде не смотрел Демок, возможно, тоже не смотрел с ДФВЦ Играл сам, все роуты нашел сам И это плюс уважения Но Вот он залетел от лестницы Вот он залетел сюда но я не уверен, что можно прям наверх залететь Посмотрим В общем-то, Темпа красавчик Несмотря на то, что немножко прогадал С рутом, видно, что стрейфить умеет Видно, что Скорее всего, по крайней мере, сам искал все А вот рампу, видимо, никто там не нашел Эту лестницу Ну и по прямой тоже все, Все верно, все нормально 1.37 Так, второе место, степ Красавчик, степ Упося, красава, просто Корнишоный Это локально, если что Если степ смотрит Корнишоный, брат, нормальная тема Кто любит корнишоный, плюс в чат Так, ну тут, значит вот это топовый роуд, ребят Почти то же самое, что сделал пуш до темпа Но с не Немного с другим исполнением Под вот, вот эту рампочку, которую ты задеваешь И какая, как бы ты на нее не попал Даже если ты очень плохо Вот как сейчас степ Сделал, если даже ты так плохо Настолько плохо попал Ничего страшного, ты все равно запитаешь и это все равно быстрее Здесь в принципе тоже Значит все в порядке Ну это в общем топовый роуд исполненный не очень быстро вот и все ну это плюс уважение конечно это, это это очень сильный роут вот даже на лестницу попал не очень хорошо а вот даже сюда можно срезать ну вот видите ребят нет предела совершенству не, ну я стану, наверное, очень душным к концу обзора. К ЦПМ вот сразу сюда перелетел. Вот, вот. Вот, вот. Роут здорового человека. Жаль, что карта курильщика. Но роуты здорового человека. Нормально. Так, ну и из СССР. Мое уважение, и вух. Красиво, красиво. Ну, то 21. Если что, на ТПВЦ был рекорд, если я правильно помню, 1.22. 1.22.4 или что такое. Ну, 3 было. И собственно, перебил. И он еще потом после варкапа еще сидел и еще бил там. Еще вроде улучшил. Но не, не, это не точно. Вот, значит. Вот. Сохраняем всю скорость Здесь нам надо Очень много скорости, чтобы сделать минус шамп Чтобы не делать лишний прыжок вот Перед этой рампой А он не сделал Я понял Он не сделал Это в общем у него попытка Без этого Без минус жампа Ну короче он говорит, что у него там еще Грубо говоря плюс секунда есть И это очень круто, ребят Прям невероятно круто. Так, залетает куда? Сразу сюда. Все. Вот. Все. Апруфт. Сомнений нет. Можно залететь. Потому что я, я когда за ним смотрел, он всегда до, фини он до финиша очень редко доходил. В принципе, потому что он пытался сделать постоянно этот минус джамп. А когда он доходил до финиша, я в этот момент отворачивался. И как-то вот так сложилось, что я именно вот это место лестницу не особо видел. Красиво, красиво, но сейчас у него уже VR, если что Сейчас у него уже VR Демка, так сказать, не актуальна Красиво, Ивух, СССР, сила Так, ну и давайте ЦПМ а, ЦПМ, 27 демок По минуте, грубо говоря у, -у, -у поехали Кузлев. Не, я не могу так много обсуждать демки Поэтому давайте о чем-нибудь поговорим. Например, о том, что вернулся к кузырь, это очень круто. Я бы вам какую-нибудь информацию про ДФВЦ рассказал, но у меня ее нет. У соседей опять ремонт. Так, ну неплохой роут, неплохой Я, я пока после ВК-3 Столько в ВК-3, что я немного не врубаюсь Пока что происходит Ну все хорошо Все хорошо, Иву Там, Ой, его говорю Ой, ой узлех, ты что, попутал? Рука скрипит по столу Как будто бы он так передвигает рывками Очень, видимо, все хорошо происходит Волнуются, ручки затряслись, ути какая, бози какая прелесть. Давай финишируй красиво, минута на 8 очень круто. Правда с роутом немного прогадал на второй рампе, на главной второй рампе, да, будем там две главные рампы, мы это знаем. А, минута на ровесе, папи, Hello, папи. Папе это новичок. Вы его, скорее всего, не знаете. Но я его знаю. Это друг Тупса. Тупса, вы тоже знаете. Я надеюсь. Ну, кто на стримах, по крайней мере, сидит, тот знает. Тупса. На какой-то момент папе было делал большие успехи. Но потом он подзабил и, видимо, вот сейчас ему тяжело. Двери не открывал или просто не мог потом вывернуть или там еще что-то я не знаю. В общем-то вот роуд э, уже плюс-минус хороший, но у Кузлеха, видимо, по общей скорости вышло быстрее. Ой-ой-ой. Ну вот эта трампа она вот зарешала То есть Кузлех по, по факту быстрее прошел Но вторая рампа, то что он там залетел Это очевидно плюс 600 даже То есть Кузлех мог бы в теории со своим стрейфом сделать Я не знаю, может даже саб минуту Давайте посмотрим на радио Каалу, как у него это выглядит И, ребят, я много вижу, что вы не стараетесь лучше. Сейчас я поясню. Вы когда начинаете играть в стрейф, что самое основное, что вы делаете в самом начале любой карты практически, вы делаете circle jump. Правильно? Circle jump. Это ваш первый прыжок, от которого зависит все Если вы стрейфите, грубо говоря, стабильно Ну, для себя стабильно, да? Например, вы знаете, как вы стрейфите А не так, что в этот раз получилось, там не получилось Не получилось, ну вы поняли, да? Так вот, от этого церкла зависит весь ваш дальнейший ран, ребят Этот circle вам дает плюс а дальше вы его наращиваете. С учетом того, если вы делаете хороший на шеркал, значит у вас и скорости будет в дальнейшем больше. И я много вижу, что вы Q3, что CPM. Вы просто такие на пофигу делаете прыжок и бежите. Никто даже не подготовился. Вот опять как будто бы. Вообще пофигу. Еще такой момент. Вам надо пересекать... Линию старта как можно позже Чтобы пересекать ее с, с как можно Большей скоростью Это основные принципы, которые Учатся на пи в первый месяц Когда вы играете этот фраг Интересный интересный. зато не облетал Немного медленный, но зато не облетал Так э Монкостир, так сказать Кто знает, смотри, тот поржет Наверное В принципе, сли слик вулкановый Выглядит именно как монкостир Что, в принципе печально, потому что луканой вроде играет давно а поворачивать на кроме как на V не может ну это w так сказать ну и финиш вполне себе нормальный хотя потерял немного скорости в конце, ну да ладно, это мы простим так, хэппи раша, хэппи раш раша хэппи вот опять Просто пофигу Вы не понимаете, что только в этом моменте Вот я тихонечко бежал Плюс полторы с... А, подожди, плюс А, ну да, а, без разницы <с> Вы не понимаете, что сёркал это очень важно Даже если вы его не умеете делать Но вы пытаетесь Не надо просто жать вперед и прыгать Или делать вид, что вы сделали какое-то подобие серкла Бесполезное Сёркл это важно я объясняю не тем кто там знает об этом да те кто знает те знают а вот вам ребята вот которые просто начинают прыгать и все не ну быстро прохождение быстрое претензий к стрейке нету а теперь представь ты делаешь хороший circle и твой тайм вот этот улучшается на 2 секунды например это очень решает, ребят. Circle очень решает. Вот смотрите, 3 секунды. Рейвен в теории стрейфит чуть-чуть хуже, чем Хэппи. В теории. Смотрим. Давайте 3 секунды. Разница. С при-джампом даже. Там есть место для приджампа, ребят. Вот с приджампом. Мы видим, что Хэппи стрейфит действительно лучше, да? Поувереннее. Конечно, сейчас досмотрим, может быть даже не даже даже арруты одинаковые, ребят. Рейвен, конечно, где-то в каких-то местах может прошел лучше, но не на три секунды, правильно? Я не знаю, ну, скорости больше вроде. Я уже у КП не помню скорости. то есть здесь вот то же самое вроде почти, да? Тоже рампа, тоже этот э, слик. Ну, в общем попомните мои слова ребят circle это важно особенно если вам дают вот такую большую площадку вот хотя бы хотя бы так хотя это тоже выглядело так что ну давай быстрее уже серкл вот этот сделаю и все не надо так от это очень важно откуда вы делаете circle как вы его делаете и так далее это все очень важно если у вас большая платформа, как здесь Не надо делать середины платформы Circle Делайте как можно дальше от финиша э, Как можно дальше от старта Тогда вы пересечете старт с наибольшей скоростью это же, это же гонки, ребята, это же гонки Это не просто Quake 3, это гонки Это натуральные гонки Не врезался, все прекрасно А я был один раз там задел головой, я не знаю как Может это было не тут, конечно, но вроде больше негде Не, ну красиво, геймрок Если что, я, конечно, болтаю не о том, но Демку я смотрю Если я что-то прям вижу плохое, я скажу Но все нормально, все красиво как я сказал, до этого, если вдруг кто-то мотает, я знаю, что все обзор мотают, я бы сам мотал, потому что целый час смотреть э, гундеж, так сказать, ни о чем, и демки это не очень интересно. Будем честны, да, каждый смотрит свою демку, наверное. Кто смотрит, ну или кто-то просто может смотрит, или в чате там общается. Короче, геймро, все нормально, все. Я говорю, я все, я поплыл. Это, это очень тяжело смотреть одинаковые демки. Вот. Хотя бы. То есть у него circle не получился. Но он хотя бы знает основы, что надо делать максимально далеко от финиша. What? Почему от финиша, блядь, от старта? Максимально далеко от старта. От финиша тоже надо делать его далеко, но это немного другое. What? What? What? Давайте посмотрим модельку. Я знаю, что это за моделька. Давайте не будем смотреть, потому что я хочу свой канал, так сказать, в не забаниваем видео. Ну, тоже все очень быстро. Использовал Слик, но от медленно. Если у вас получается спейсинг под срезу угла, так сказать, то лучше, конечно, идти под срез угла. Стрик это медленно. Вы там наберете, если у вас высокая скорость, вы там наберете, ну, столбцов. Это вообще не решит по сравнению э, с вашей хорошей траекторией, которая в дальнейшем послужит минус-джампом на двой jump рампы последней. Ну, рампа вверх, я имею в виду. Рамп, если рампа вверх. Так, Вай, Вайленс из, Узбек, из Узбекистана, 51 секунда. Что-то все зачесалось зачесал? зачесала, вас зачесался, все зачесалось Так, я на сёркало не обратил внимания Но я вижу первый прыжок 797 Будем считать, что ты стараешься Так, ну хороший роут Правда, не долетел до нижней рампы, Но ничего страшного Так, по верху? Нет, не по верху, в обход Но что тоже, в принципе, неплохо Лишний прыжок сделал на слике, это небольшой минус Хорошо, в принципе, поворачивает, еще падает на рампу И здесь на рампу, и здесь даблджамп, хорошо, без потери скорости И здесь даблджамп, хорошо, слишком высоко получился, можно сделать его чуть-чуть раньше Вот, ты идешь, значит, здесь тоже можно было сделать даблджамп раньше, что дано бы тоже плюс Но в целом, в общем-то, вот, хорошая демка, вот по всем канонам все хорошо. Так, пилу из Нидерландов. Я не знаю, Вот тоже максимально далеко. А учитывая, что большая платформа, можно еще и сделать, что мы увидим 100% угодно. Поэтому перед тем, как даже начать, изучить старт, тоже надо изучать старт карты, ребят. Это тоже очень важно Это вы зап запоминайте, я вам не просто так говорю, если что Скоро ДФВЦ И вы должны вспомнить мои наставления Что изучайте каждый уголочек Особенно ДФВЦ-карт изучайте Особенно старт тоже очень важно Можете ли вы сделать jump, А даже если чуть-чуть вы можете сделать преджамп Плюс 10 убцов к circle Jump. И в теории первым прыжкам Плюс 10 тюпсов это уже много Поэтому имейте в виду. Вот ранний, более ранний доджат получился Ну и в принципе Все, все в порядке тоже Стрейф, конечно На высоких скоростях Понятное дело не очень легкий Особенно для среднего Ранга игроков, поэтому Ничего страшного Так, а мы можем на самом верх уже прорисовать, да Так, некропсай Из UK Так, кто это? А, Йо, Крис, Ну, Крис, наверное, не смотрит. Крис, если ты это, просто мне Так, ну хорошо, все вроде как получилось. Очень хорошая траектория Низкий даблджамп падает на рамку Здесь, к сожалению, на слике Тоже более ранний даблджамп У вас же здесь большая скорость Лететь там недалеко, поэтому Не надо бояться сделать Плохой даблджамп Здесь на, на этой карте решает траектория, ребят Траектория на этой карте Это просто все Все, что вы можете себе Что бы вы ни думали себе об этой карте Здесь решает траектория и, ну, стрейф, соответственно Но если мы берем э, двух сильных стрейферов То между ними решит траектория Которую тоже нужно правильно за счет стрейфа делать Типа не теряя скорости при этом В скорости Я не знаю, получилось ли у меня донести Вот тоже, например, поджамп Вот, это плюсик, это плюсик У меня уже голос хрипит все, ребят, все, вы меня убиваете своими этими 27 демак в CPM, ⁇ баный брод. Предлагали, конечно, пос... ну, смотри топ-10, но я не могу так взять ее, вот не посмотреть синтакса например, или там Вовку не посмотреть. Не то чтобы Вовка в топ-10 не бывает, я... Ну так, рандомное имя, сказал. если что. Потом мне Вовка потом напишет в Discord. А ч ⁇ это? А вот то это вовка, блядь, просто так Так, траектория нет Мы выбираем слик Ну, ничего страшного Даблджамп тоже можно было сделать пораньше И, в принципе, вот этот даблджамп, он тоже немножко режет скорость Ну, здесь вот все в этих мелочах Типа, знаете, здесь надо все наращивать, наращивать, наращивать, наращивать И пытаться исключать из своего рана... Моменты, которые режут вашу скорость. Даже вот это финальный дублджамп, несмотря на то, что он прямо перед финишем. Это все равно тоже влияет. Так, но ну это у нас э, неоэдик Хороший, хороший уже стрейп. Видно, видно. Старается. Так, будет ли через верх? Через верх не будет. Это небольшой минус. Здесь все хорошо. Здесь надо было даблджамп стараться. Я чуть-чуть раньше можно было. Но здесь уже, короче, на топ уровне, здесь начинается дрочь. Просто дрочь по траекториям, по дублджампам, учитывая, что два человека в теории могут стрейфить одинаково сильно. Тут уже решает. Как бы, как низко ты на рампе подлетел, а насколько больше ты скорости засейвил, а как ты здесь повернул, а как там повернул Учитывая, что вы делаете там одинаковый старт, грубо говоря, оди одинаковое все, решают уже мелочи, просто мелочи решают Но это всегда было и так всегда будет 49.6, пару фреймов, он... Тоже с прижантом, Но я думаю, приджамп делали, наверное, те, кто в онлайне видел гоблина. Кто сам? Это, без, без, безусловно, плюсик вам в карму. Кто сам его нашел, такой, типа, о, а тут же широко. А я буду этот приджамп делать. Кто сам это? Пожалуйста, очень рад. Но я подозреваю, и в наше время сам... Кто-то что-то делает очень редко. Тем более уж ищет роуты. Можете спросить про кипопа. А про кипоп, наверное, не смотрит обзор, да? Он же тоже не заметил, что его демку не посмотрели в прошлом обзоре. Ну а искренне извинился на стриме, что, ну, блядь. Хорошая демка, хорошая. Все быстро, я не знаю пока о чем говорить Я ничего пока такого не вижу Если что-то вдруг найду что сказать Обязательно скажу Но вот это тоже казалось бы приджамп, Но это не совсем правильный приджамп, Потому что ты э, Пересекаешь старт слишком рано Для преджампа да? Это было бы больше похоже на какой-то Полупреджамп Так, вот по верху пошел По верху, это Хорошо так. Слишком много скорости придется здесь порезать На да, ну порезал немножко еще за счет рампы Вообще там было не слишком много скорости Там плохая на поворот Вот гоблин как раз на грязном начас там, начался, там вдруг, э, ворует В порядке, и чуть не зафеймил на финише ну бывает, бывает. 47, нормально, decent time, так сказать, decent. 47-2, Фракир, привет, фракирка. Иначе с такой увидел цепоймрол. Ну я в ИКУ 3 и ушел. Вот пельмень. Фракир тоже нормально, хорошо стрейки. Фракир, наверное, обзоры не смотрит. Я бы передал привет, хорошо, по траектории идет. Очень рано здесь дублджамп делает. Это все очень, очень хорошо. Это все очень большие плюсы. Здесь тоже максимально узко идет. Хорошо, и здесь на вот, пораньше, дублджамп вообще отлично. Еще здесь упал, чтобы чтобы здесь повернуть сразу для траектории. И здесь раньше дублджамп. Все отлично, вообще. У Фракира. Фракира отлично понимает, э, я думаю, <клёх> принципы, потому что. Фракир играет тысячу лет уже, просто, я не знаю, вот вы, вот вам 16, фракир играет со времени до вашего рождения, ребят Я думаю, даже если вам 18, фракир все еще играет со времени до вашего рождения Так, JustGamer, 47.1 Не, как-то не обратил внимания на первый прыжок, ну да ладно Будем считать, что дарабая. Надеюсь, в этот раз меня хорошо слышно, и я не пропадаю. Но полусловие или первая часть слова не обрывается. Я все перенастроил. Захват. Проверяем. Захват в порядке. Хороший ранний даблджамп. Попал на рампу. Здесь попал на рампу. Здесь даблджамп-то не очень хорошо. Его, по идее, быть не должно, потому что траектория должна быть хуже. Я посмотрим у гоблина, я не знаю, как должно быть Я его прохождение не видел Очень низкий даблджамп Красиво, сохранил вообще почти всю скорость Очень круто Сохранил почти всю скорость в конце Ой-ой-ой Вообще красиво Тутс 46,9, вот и сам тутс Так, вот и приджамп Ну, стрейф не очень сильный, зато перелетел. А если ты перелетел, это хорошо. Теории. На слик не очень хорошо попал, но здесь траектория хорошая. Ранний джамп На рампу не падает, на как бы и хуй с ней, да? Зато здесь все очень хорошо. Ранний даблджамп, а здесь слишком высоко даблджамп получился, и зато попал на две рампы, получается. Но это не то, чтобы плюс. Можно было добиться, наверное, даже лучшего результата с... с низким даблджампом, потому что ты бы потерял меньше скорости, и пока бы летел, ты бы ее добрал. И ты бы, скорее всего, все равно попал на рампу. Темка хорошая, очень быстрая, финиш уже очень быстрый, все красиво пельмени 46,5 подтягиваюсь но я не уверен, что тут видел тут обычно в онлайне не играет я не уверен, что он видел гонку гоблина Хороший тоже хорошая траектория. Попал на рампу. Но, в принципе, то, что потерял обратно себе отвоевал. Ой, дабл, ой, даблджамп очень плохой, очень плохой Получился здесь скорости по итогу мало. Попал ты там на рампу, не попал. Это теперь вообще уже без разницы. Потому что скорости. У здесь на 300, точнее упсов больше. 300 утцов, ребят, это овер много. Это очень, это очень круто. Не знаю, как тут уже Ну, на этой карте тяжело высчитывать А почему? А вот а где 50 фреймов? Ой, ну не 50 фреймов Типа 50 тысячных Ну ладно, в общем Точка 45,7 Красиво, красиво 45,7 вполне себе Видно, кстати, по канонам снапа уже стрейтит, молодой человек С Хейсом немного сложнее по снапу стрейтить Но, естественно, эффективно Так, ранний даблджамп Хорошо И здесь низкий даблджамп, вообще замечательно Попал на ранку Ой, ну вот то, что Сейк, это, конечно, минус там уже похитерно надо начинать прыгать. И тоже, видите, 2800. Очень даже хорошо. Очень-очень-очень классная демка. Все, начинаются хорошие демки. Просыпаемся, просыпаемся, ребята. Так, москаль. Почему не забавили? Тоже преджамп. Ну, не знаю, может в демке Индера этот же прижам был. Я, честно говоря, не помню. Но преджамп на такой большой платформе в целом выглядит э, логично. Так, очень много скорости здесь. Тоже хорош, Нет, не очень хорошая траектория. Много потерял, но зато попал прямо на краешек рампы. Ну, это такое. Тут тоже очень широко получилось как-то. И вот по траектории здесь у вас коляк все прекрасно. Тоже низкий дублжамп. Как-то больше поворачивал, чем стрейфил, по-моему. В том смысле, что набирал скорости мало, москаль. Ну и что я могу сказать? Ничего, москаль, тебе не скажу. Темфекс 44,8. Так, тоже перелетает Очень много здесь скорости Хорошая траектория И здесь пришлось потерять во имя траектории Но в целом все нормально Здесь тоже широковато И jump Самый низкий Который мог себе позволить Tempex. Нормально, хорошие демки Я не знаю, я не то чтобы эксперт В стрейфе, да, но Возможно я где-то не прав На этой карте, почему нет Про кипоп, 44.4 по скорости все у прокипопа отлично даже вот так вот он сделал что тоже имеет место быть в целом получается траектория лучше и тут уже и здесь траектория уже нормальная здесь достаточно низкая прыжок наверху сделал и на рампу попал я вот сделал вообще все прекрасно у прокипопа и 2 800 и 2 900 красиво ну, я, ладно, я ничего не буду говорить. Rainfire 44.3. Естественно, FPS обеспечили себе стройфронты. А у нас без инициативный, так сказать, это... Ладно, все Так, ну Rainfire тоже знатный стрейфер Мы это знаем Тоже все хорошо По траекториям, по всем канонам Все прекрасно Тоже достаточно все узко Хороший Jump. Все хорошо у Rainfire 44.3 Перебил парки на сотку Хостовары из Германии Почему-то вдруг Хостовары из Германии Что это за хостовары такие? автобус мод. Ну давайте посмотрим Тоже очень много скорости На рампу попал. Красиво, красиво, ой как и как низко попал. Не, ну круто, очень круто. Еще в конце unlucky. Прямо на рампу приземлился. Ничего страшного. Топ-3, хостовар. Поздравляю тебя, хокс Вернемся, так сказать, к нашим баранам. Это если что, фигуральное выражение такое и есть. Ну, у Фокса со стрейфа все в порядке, мы в этом никогда не сомневались. А вот с мотивацией, ну вот не знаю, вот как здесь выгоднее двигаться в потолок и падать на рампу потом, либо сохранять скорость. Ой, в конце не дострейфил, теряет, Хокс старый стал, не дострейфил в конце, ай-яй-яй-яй. Ну и гоблин первое место, плюс 400 от Хокса, давайте посмотрим, это демп. Максимально все четко, все зоны, все выдавлено. Вот он в потолок, на рампу. Вот, наверное, на рампу вывели. Низкий double Ну и в конце до 0.96, скорее всего, перебил сам себя. Ну что, целый час уже идет. Давайте перейдем в броузер. Значит, так секунду. Так, да. В общем-то, 27 дМК CPM, 13 дМК-3. Все красивые, все красавчики, пока что не провалидировано. Поставят валидацию Посмотрим рейтинг Но я не думаю, что это особенно важно В общем-то Такие вот результаты, ребят Всем спасибо А, ну и сейчас у нас следующая карта Это ДФВЦ-2008-9 Комбо-ран Ну не то чтобы комбо, потому что Каждая комната отделена друг от друга И каждая комната с одной пушкой Но... Тем не менее, комбо-карта. Карта-комбо, карта не с одной пушкой. В общем-то, стараемся, ребята. Карта классная, всем советую. Ну и на этом все. Всем удачи и всем спокойных снов.